Праздник <strip -tune> <IL -tune> нам приходит, праздник к нам приходит, праздник нам приходит, праздник нам приходит. Праздник нам приходит, праздник нам приходит, праздник нам приходит, праздник нам приходит. Вот и наступила снежная пора. В этот вечер зимний каждый ждет добра. С близким поделись